Многие думают, там маркетинг, там всякие дрочат на всякие чат-боты, какие-то, блядь, фейсбуки, там что-то, инстаграмы, какие-то запуски, вот это какая-то хрень. Блядь, ну, по на начните помогать, сука, людям, блядь, вам начнут платить, блядь, что-то непонятного-то. Будьте полезным человеком, блядь, от вас больше ничего не требуется вообще. То есть вы, сейчас я кофе себе заварю, вы, если начинаете быть полезным, вы гарантированно и бесповоротно начинаете быть богатым, блядь. Как это непонятно-то, а? Ну вот как непонятно? Вот, блядь, ну, ну что вам еще, я не знаю, поприседать, блядь, это самая, песню спеть, блядь. Ну тут сколько, блядь, можно уже, ну реально, а? Вот будь полезен, блядь, у тебя все заебись будет. Тебя даже уважать начнут, прикинь. Тебя начнут даже уважать, блядь. Вот как бы, например, вот я сейчас, вот если вообще ничего, блядь, нету, ни денег, блядь, это самое, ничего. Иди он по подъездам, блядь, развесь нахуй объявление, блядь, и скажи, я бесплатно буду детей ваших лечить от нурезов, от, от, от родителей долбоебов там и так далее. Помогать детям бесплатно. Детей буду ваших спасать бесплатно. Вот поможете, блин... Десяти детям какая-то мамашка скажет Слушай, у меня тоже пиздец, там депрессия Помоги мне А вот вы детей бесплатно, родители за деньги Тогда заебись будет Вот вам бизнес-модель на всю жизнь Чтобы быть всегда богатым Всегда Вот пока не сдохнешь, будешь богат. Вот, вот реально, пока не сдохнешь Все будут детей водить Родители будут у тебя тоже лечиться уже за деньги чем, блядь, сука, не бизнес-план? Нахуя тебе чат-бот, блядь, если ты можешь ребенка спасти? М? Нахуя тебе чат-бот, блядь, и воронка, если ты никого не наебываешь, блядь? Вот, вот ты сидишь в своем, блядь, это он, задро... блядь? блядь, или Дрочинский в, го... в городе, в деревне, блядь? Начни спасать, сука, детей, блядь. Вот а -а -а. есть же возможность за доллар хотя бы научиться, блядь? Нет, нахуй. Жизнь мешает, я пойду ебать банки закручивать на зиму нахуй. И, блядь, это самое. Урожай собирать нахуй. Хорошо, блядь. И чё? Без тебя лучше, наверное, значит, понимаете? Вы же просто ленивые. Я бы сказал, тупые еще. Но я из уважения к вам не буду говорить, что вы ленивые и тупые. Просто ленивые. Люди имеют свойство наглеть, если им безвозмездно помогаешь. Пройденный этап. Ах, блядь. Ну как? Дети, сука, не наглеют. Потому что они зависят от долбоебов родителей. Они не, им не интересно наглеть, им хочется жить. Понимаете? Так вот, вот если вы, например, отучились в тренинге за доллар, Вы можете начать помогать детям, не взрослым, нет, взрослые за себя сами ответят, у них все заебись, это их мир, они его создали, они будут за него держаться, у них все, у них все нормально, а вот дети, они не могут даже, если они захотят, им нужна помощь, если вы ставите... Преграду, что вот я тебя не вылечу, потому что твой папа долбоеб или мамка долбоеб не хотят за тебя заплатить, вы делаете плохо ребенку. Вот. А когда вы поможете ребенку, действительно от души, не рассчитывая, что эти родители придут к вам лечиться, а от души просто поможете, блядь, у вас будет очередь, вот у вас в Мухосранске вашем, и вы будете там самым крутым, сука, целителем, потому что остальные пидорасы за деньги это делают. Например, вот так вот, как вариант маркетинга. М? Как вам? Например, десяточку заработать просто тупо помогает детям бесплатно. Заебись. Не хуйня какая-то, да? Попробуйте этот бизнес-план. Вот я вам просто даже как бы не с приколом, без ничего, да. И вот эта вот хрень, которую люди называют там кармой и так далее, вот э, она вот как не работала для вас, а так и заработает для вас, э, потому что вот смотрите, как, как взаимодействие кармы происходит. Вот, вот вы шизотерики, если, например, вы не понимаете взаимодействие, как жизнь работает. Я вам сейчас объясню. Смотрите, вы помогли ребенку беспомощному каким-либо образом. Карма не включится вообще. Включится то, что вы человек, относительно того, что вы человек, вы начинаете понимать, что у вас есть права, вы начинаете делать что-то больше, чем вы раньше делали, потому что у вас есть права взаимодействия с этим миром. Потом вы, например, начинаете э, лечить детей э, в своем районе, которым необходима помощь, а жопа сейчас везде, в принципе во всем мире. Те родители, которые, например, вменяемые, а их очень мало, они будут вам и благодарность всякую, там, кто, кто чем может. Кто-то колбасой, кто-то деньгами, кто-то машину подарит. Кстати, тоже бывает такое, как ни странно. Блядь. Вот. Потом они скажут, а меня можешь? Ты скажешь, да, но за деньги. Они говорят, ну понятно, ребенку-то помог. Вот. Блядь, ну попробуйте. Че, от вас что убудет? блядь, Час вашего времени блядь, ребенка спасти? блядь, Это какого-то, блядь, этого самого там? Тем более с ними легко, у них нету зацепок, как у стариков, блять, которые просрали всю свою жизнь, понимаете? Костоправ массажист говорит, родители отблагодарят скандалам или заявы в полицию. Да, некоторые это сделают, да, абсолютно правильно, да. Это смотря где вы живете и с кем вы общаетесь, вот и все, опять-таки же. У вас, скорее всего, шансов нет. А кто про это не знает, он, блядь, он будет помогать детям. Причем, э, я уверен, вы этого не делали никогда. Это, это теория. Теория. А если делали, то вам скандалы... Поймите, ну, блядь, если вы человеку помогли, блядь, ребенку, он не сытся, он сался, блядь, все воняло, нахуй, он не сытся, блядь, вы помогли родителю. Какой нахуй скандал, блядь, если вы без денег его спасли, блядь. Ну, что, что за хуйню вы тут мелите, блядь, ну реально. Вот, вот как... Вот в таком аду жить, где даже когда ты, блядь, помогаешь, тебе нахуй застрелят, блядь. Ну сходи в дет дом блядь, принеси там еды детям, блядь, посмотри в их глаза, блядь. И, и вот, и вот эту хуйню мне потом напиши, блядь. Что вот все пидорасы. Ну, окей, тогда, может, это такое мнение у человека просто. И все. Блядь, что вы тут рассказываете, блядь, если вы детей будете спасать, вам пизды дадут. Ну, блядь, как, как блядь? Вот в каком мире вы живете, вы, вернее, какой мир вы у себя в башке создали, блядь. Какой ужас, блядь. А? Проблема, в том, проблема в том, что, ну, блядь, к сожалению, многие люди нихуя не умеют. Вот, к сожалению, они тупые и ленивые, большинство людей, у них не получается, потому что учиться влом, блядь, и они уже умные, и поэтому такой пиздец.